Здравствуйте, меня зовут Равиль Туззенов, и я являюсь шеф-консультантом. И в этом сюжете я расскажу о макароноварках торговой марки Huracan. Принцип работы макароноварок очень прост. Вы заливаете воду в ванну, выставляете необходимую температуру, когда температура достигнута и вода закипела, размещаете продукт в корзине и опускаете в ванну. В макароноварке можно приготовить, конечно же, не только макароны, но и другие изделия. Важное примечание – размер продукта не должен быть меньше отверстий сетки корзины, иначе он просто провалится. Основное преимущество макароноварки – возможность готовить несколько типов блюд одновременно. Для каждой ванны можно настроить свою температуру. Таким образом можно приготовить одновременно несколько продуктов. Каждая ванна имеет объем 8 литров. В процессе приготовления вам нужно быть внимательным, ведь у оборудования отсутствует таймер. У модели HKN-EKT-40 в каждой ванне располагаются две корзины конусообразной формы. Если снять крышку, можно использовать и прямоугольные корзины. Каждая корзина удобно крепится в ванной за счет крючка и бортика. Крючок находится у основания ручки корзины. На фронтальной панели расположены два крана. Используя кран, вы можете слить воду из каждой ванны отдельно. Рабочая температура регулируется и работает в диапазоне от 50 градусов до 110 градусов. У бренда Huracan Представлена еще одна модель макарона варки. Вы можете заметить, что у данной модели три ванны и три крана для слива. Соответственно, модель имеет 6 корзин для приготовления продуктов. В этом сюжете я рассказал о варках торговой марки Хуракан. И если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. С вами был Равиль Тазудинов. Пользуйтесь техникой правильно.